Да, это блять. Ну это потреб, ну, ну, вообще же вот такие организмы нахуй, что нам надо это, от этого избавиться просто пишет вот, личной жижи жи, жи, внутри это, воды вот этой нахуй, блядь, А он тебе такой, да нихуя терпи, нахуй. А ты понимаешь, что только с уехал? Ну, ладно. Все, потлевым сразу начинает придумывать ну, не история, а варианты нахуй сразу рассматривает, Как, как где и ну, все это ну вот. По-тихому, чтобы потом это все это, блядь, бомбу замедленного действия оставить. Я потом перед этим, конечно, вот я раньше постоянно, блядь, перед, перед автобусом бутылочку пью, там, и быстро, потому что, блядь, люблю расслабиться тоже. Потом думаю, ну, нахуй, воздержусь я, потому что возьму с собой, когда едем уже, когда будем кисельни подъезжать, я эту бутылочку, просто пока мы едем 10 минут, нахуй, я ее ушатаю, нахуй, спокойно вывалюсь, нахуй. Потому что, блядь, у меня раз такой же... Тоже хуйня такая была, блядь, да с часа потерпел, пиздец, только выехали, реально с вокзала, нахуй. И у какого-то стендап-комика была такая Нет, хуйня. Нет, нет, не остановлю, не остановлю, блядь, и просто дверь в Ладоге открывается в парке, нахуй. За остановку бегу и понимаю, что, блядь, вот-вот этот шарик просто, там уже вот такой вот пузырь, нахуй, просто невъебенный. Либо сейчас яйца оторвет, нахуй, и все, и мотент, либо, блядь, сейчас будет такой кайф, нахуй, и все, и там просто две минуты три просто. Ай, блядь, как же заебись жить, нахуй, просто. Ебаная физиология, честно, пиздец okay. вот, нахуй, Но ну, вот именно восприятие людей вот этих простых вещей, нахуй, так накаляет порой, чтобы они не понимают, нахуй, той простой причины, чтобы, ну надо просто без нужда, что, в автобусе, что ли, сапи, мне не впадают, я потом уже стал панком, да, таким, что, да, похуй, подказал мне, пошел, на дверь обоссал заднюю, нахуй, все равно не видит нихуя там, не спуститься, так, все равно эти, нахуй, нахуй, тогда тебе, его в эту мусорку, которую наставил, нахуй, мусорки ставили, блядь, там, посередине, нахуй, а туда, и это тогда. Мне нравится так, я тут выгребаю мочу тогда, выгребай сам, я тут Три мочу нахуй нас. Да, если впаду, на минуту, остановиться и это, блядь, помочь человеку понять просто. Это а все же действие. Послушай, блядь, на его месте я бы поступил, блядь, адекватно, правильно. Потому что, блядь, ну... Одно дело, как знаешь, там, блядь, синяя компания за этим сидит. Там полторахами там распевает, А да-да, можно сказать Там люди нахлые. Может, худели что-нибудь. А вообще выгонилось нахуй если где. А да-да. Тут он сказал ребенку первый раз. Прямо весь повод ебаша, главное. Потом летекло даже за кабину летело, просто. И... Литра полтора часа. Подпил, время, брали, ёпки. Это, потом уже, да, Это похлый. Потом уже, да, туда спускался нахуй, Это все равно икарус всегда была щельна, когда это все просочилось, когда-то вода уйдет. Ну, потому что герметичная, бля, наша советская техника герметичной не была никогда. Давай шестидесятничек и мультифрукт. Парни блядь. рассказывают мне о 70-х. Ну-ну, давай, давай, да. Поддувает, поддувало. Ну, так что мы... А тут, тут... А, форточку дуло, щелезо окно, <с> дуло исчезло есть вентилятор блять на нем есть какие-то кнопки но нам достаточно там есть функция сдуть у нас просто со стола сдуть петрушку уборщица на петрушку сдуть со стола это укроп ну, это потом что будешь объяснять что это кажется, петрушка кажется, репут, ну, да. завтра уже просто такие все в постудах что-то сильно дуло и вот так вот просто на ветер идешь, хватит, остановитесь. Давай, братан, пожалуйста. И, и вот там будет меньше шумов создавать. Да, свежающий воздух, конечно, хорошо. Ну что ж. Как яблочко да? Ну, честно говоря, рано. Рано. Ну это, я не понимаю, какой-то сорт вообще. Сложно мне определить. Мы сейчас 50 пили, потому что фрукты я... дали сока. Потому что я вот я помню, что в прошлый раз мы с тобой пили 60. Не в прошлый раз, а ну, по Какой-то давнишний раз 65 пилей, но это, это мощно. Это, это реально круто, нахуй. Это вот.. Парни, я понимаю, что я стакан и домой нахуй. Как бы, ну вот этот стакан надо растянуть именно на весь вечер. Просто там, не знаю. 4 ступочки, блядь, ну, на четыре часа ефте, блядь, это вот, вот супер позитивно. Навыки, это науки. Нет, в том, том плане, что, блядь, именно. Э, ни передозировки, ничего. Вот именно в твоем теле хватает алкоголя настолько, что ты позитивно себе вот все эти четыре часа ведешь, и эти 200 грамм вот этот стакан-то просто растянул на эти четыре часа и кайфово провел время, блядь, с ребятами пообщался, блядь, с девчатами там. И пошел домой охуенно дальше отдыхать спать просто и все. Вот в этом кайф. Тут, тут новые какие-то виды изменения. Так, объясняй, новую форму. объясняй, почему крест наоборот. Обещал объяснить. А, так это уж... вот водка Это из этого. Из песни, но из MC и Монеточки. Монеточка? Со... Совместный... Он с ней пил? Да. Монеточкой совмещ... даже? Да, да, совмест... Минеточкой с этой. Минеточкой с... Со совместный трек. Как же он правильно называется? Дома Гамора? Не-не-не. По ту сторону Ада? Да подожди ты, блядь. Да профанализируй это. Free. И там есть строчки в припеве или, или в одном да, ку -ку -ку куплете э, э, это, про, про сатану поется и сатана выпьет из бутылки с перевернутым кустом э, крестом. Вот, блядь, вот, мы подвязываемся под эту песню. Ты заебал там... ты меня подвязываешь под. Что там Под тебя черной, черной династией. Что, что там тебя... Под черной династией меня чешешь нахуй. Я объективно сужу, нет, просто, но я поэтому и спросил, как бы, ну. Лучше бы просто ты палку, просто ровную палку поставил, а на второй просто две поперечные палки поставил, как бы, ну. Чем вот так вот, мы вот, хороним себя нас... на водке, что ли, тогда? В а нет? нет. Мы проживем дольше, мы уби... чем... Мы убиваем себя каждый день. Вот, может, об этом ты хотел сказать? Мы убиваемся каждый день. В поисках счастья мы убиваем себя каждый день. Это. Чем тебе не строка? Есть и песня без морали, нахуй, это чушь, это тряпка, ее можно обоссать просто, это, ну не кайф. Если и песня, нет, блядь, никакого смысла, нахуй. То есть просто какая-то подача есть, нахуй, а, блядь, все. Я вижу кирпичи, ефта, за окном, летят грачи, ефта, в окно дует ветер, а я ебашу, как северный, блядь, хуярю водяру, нахуй, ведрами, нахуй, блюю, просыпаюсь и жить не хочу, ну, что это? это, смысл жизни, что ли, нет, это текст, что ли, смысл? Я бы такой текст обоссал тоже, нахуй. Я не получаю кайф, уже бутылка растаяла, смотри, мы вот, ждём. Слишком. Она долго вот скинула лед, скинула лед, скинула лед. Поэтому твою глубокую мысль я запомнил в зачатке к ней. Я не за идею просто, мёрт. блядь. За идею. Я за Егорка, за идею просто действительно. Потому что, блядь, жить без идеи это сколько так ездит нахуй, там, блядь. Мы же на чрезмерном употребление. Мы как так по лайтухе посидим, и пока я что, сам, пока... Ну, пока... На Пока трусы не свисли, пьем, пока трусы не свисли Так, и так вот кантихристы. Угадайте вкусно. Мы, конечно, ну, не пытаемся за никакую религию, никого за живое. Мы не пытаемся, честно. Мы всегда объективны. Вот это мультифрукт. Даже если и пьяный. Мы всегда объективны. А какой это мультифрукт сейчас? 40. Мультифрукт 40. За 40. И его себестоимость за 0,5 Ну вот это не попробовали никогда еще Даже не разливали мультифрут, мультифрут 40, 150 миллилитров Миллирублей Короче, 0,5 Водки, мультифрут Себестоимость 150 рублей Всего-то, ребята Делайте а сами И он... решайте сами Пить или не хотеть Это кайфовая. Абрикос. М -м. Вот что ты добыл. Абордос. О, погоди, это другой вкус. Ты твой налил, значит? Нет. Да? Я той налил. Точно? Это последний раз я доставал. Снег уже спал, ты говоришь, блядь, пора я пока не остыла, а вообще налить. Ты ее и налил, другой вкус. Совершенно, ты ее и налил. Вот тут абрикос. Это вот было. Ява халява ехал. Я вас тут, абрикоса нет. А что там было? Яблоко и виноград? Так, давай перетест. Я тебе серьезно говорю, ну, вот эту вот наливал, честно. Возможно, бутылка была полная. И... Она и... была холодной. Ты говоришь, блин, уже лед сошел. Надо вот по этой штуке всадить и мне звонить номер. Я говорю, надо отойти. Мы поставим да, на да, давай тогда дубль два. А вот прям, да, так оно и работает. Тоже запах. Она и есть. Итак, давай ну, снова тот же самый текст. Дамы и господа. Яблоко-виноград впервые дегустируем. Себестоимость... Впервые дегустируем второй раз. Так они смогли узнать. Так они смогли узнать вкус. Ну это кайфовый вкус. Кисленький немножко. Короче, себестоимость за 0,5 яблоко-виноград. А ты выпил-то вроде всего стакан. Что у тебя? Это печаль. В этом печаль. У меня однажды было ощущение в этом... После какого-то перепоя, у меня голова, сука, не вмещается в квартиру. 40, сука, 4,5 квадратных метров, а у меня голова маленькая, блядь. И mm. мне давит все Такая ситуация была, но я выжил ведро пива, епта, выжил. Достаточно. Ведро пива и пизда, Ты с утра просто понимаешь, что у тебя ты, ты даже хочешь поссать, но у тебя текут слюни, нахуй. Где просто этот, этот, этот огромный бидон, епта, 82-й. Сесть, подушки не поднять, потому что тело меньше весит, чем эта голова, которая а зачем ты столько меня вот этой порнухи улил, мне Непонятно. В этом вся и печаль. Зачем пить какое-то ссяное пиво, ёпта, которое ты бегаешь, только ссать, сать, садь, ссать. Только вот так вот, блядь. За банку, за банку, за банку, за банку, ты. За вечер можешь уже 10 литров посчитай ящик, человек. Почти тысячу ты можешь просто спустить нахуй. На ссяное пиво, бля, которое ты высушишь через полчаса, бля. Ну, в течение дня. Каждые полчаса ты будешь бегать ссать нахуй, потому что ты пьешь пиво, пиво, пиво, пиво, пиво. Мы против пива. И вот этого вот пойла Я возьмёт, против пива. Я вот не вижу пива. Кайфово возьмешь, поверь, тебе вот одной 0 пяточки, хватит на целый день вот так вот, нахуй. Стакана. Даже на следующее утро останется похмелиться. И башка не будет болеть, ты встанешь и скажешь, блин, а у меня выходной, а почему бы и нет, поел. 50 градусов. Даже Принял. если у тебя рабочий, ты можешь просто попить кофе и почистить зубы, ты пойдешь на работу. Все логично. Говоря Употреб... как даже если у меня рабочий. Употреб... Употребляйте в норму. Употребляйте правильный алкоголь. Ребята, крепкий алкоголь, он спасет вас от язвы. придерживайтесь этого Мы момента. против пива. Вот я лично против пива. Иван, ты против пива? Я против болезней. А, то есть ты хочешь а уйти? Вот это, это, вот это дезинфекшн. Это, это дезинфекшн это, реальный. Это серьезно. Вот это антивирус. Вот сейчас вот, что здесь стоит на столе, это антивирус. А ну, в, каждом есть, в каждом из нас черная, черная сторона, это есть темная. Давай, яблоко-виноград. Я сам тебе тоже рад. <смех> Обожаю этого парня. Вот, наконец-то, попробую это яблоко, которое сорвал сам. собственно, сегодня же. Все равно будет развиваться все. как ни крути. Назад уже дороги нет. Только вперед, только прямо это. Как бы это ни пошло, кому-то все равно будет не нравиться, а кому-то будет нравиться заебись. Нахуй. Чё, под каждого не будем постраиваться, Мы найдем свою аудиторию один хуй. Вы с ним адекватно общались всегда, нахуй. Как бы. ну, не б... Он говорит, у меня не было ни одной причины, чтобы бля, меня... бля, бля, набить бля. тебе ебало, нахуй. Я говорю, так я вроде просто объективно смотрю на жизнь, как бы, хуй, я просто хочу жить дальше, нахуй, просто развиваться адекватно. Правильно делаешь, нахуй. Вот есть такие дебилы, нахуй, которые, сука, даже... 40 лет подходит, человек кому ебал на микро, учитывая то, что у нас были кафеты и вот эти вся эта хуйня раньше, где постоянно стычки, стычки, хуички. Вот сейчас вот, вот крем-сода, вот эта хуйня та То же Тоже самое. Ага. Там ни дня без гиблобития не происходит, нахуй. Кто-нибудь по ебальнику получает каждый день точно? И все. Ну, в чем мне нравился именно Андрюха проходил, это ясно. Да пизды, сколько тебе там, блядь? Ему 20, нахуй, сколько тебе? 30, 40. Иди сюда, впишется. ебло ты, тупое, нет, просто не то, что впишется, нахуй. Ах, да, ебло ты, на, ебло сразу, нету. он не думал просто, блядь. Потом как-то, блядь, получилось так, что я с сестренкой его встретился в магазине, блядь, я не узнал, нахуй. Говорит, ты вообще охуел, что ли, не узнал меня нахуй. А она тебе? Да. Я говорю, блядь, лицо знакомое, пиздец, вот, вот черты лица, блядь, вот. Ну блядь, как у Андрюхи, ну вот эти ну это семейная Но просто. Ну, вкуси, вот, общие ну, черты что, лица. Общие черты, да, да, черты, да. черты лица, я говорю, блядь, очень незнакомые черты лица, блядь, не могу вспомнить просто, пиздец. Курил, курил, блядь, забыл нахуй. Забывал, ну, только мне, блядь, для самого, блядь, прохоро, блядь, вс. Может даже дальше не рассказывать, нахуй, блядь, все вспомнил сразу, нахуй, бля. нихуя ты поменял просто, просто не узнал. Ну давай за а семью. За да, семейство да. Прохоров, скорее всего, этого я обрежу. Но... За мотивацию, за мотивацию. За мотивацию Людей, действительно, б, потому что обожаю. мне кажется, вот такие как Андрюха я, это имеет место быть как сестренка, как будто. нам надо также действовать просто, хуин. все это говно топить, ее просто по глядишь! Стороне... глядишь, Говно У нас был бы деппи. не Путин президент. А Прохоров? И Андрюха нет. Прохор, репутация ну наха. Честно, бля, ну я вот этих вот, вот ребят я обожаю просто, ну, блядь, хуй Прохор для меня вот, ну, пол легенда, да, такой он тоже красавчик, пиздец, нахуй, блядь Я с ним в тысячи, конечно, никогда не был, но он всегда меня понимал, я всегда его поддерживал тоже, и, бля, нихуя ты, блядь За высоту бьешься всегда, за свои идеи, нахуй, красавчик вообще всегда, нахуй Блять, мне поэтому прохорон нравится без красавчик в этом плане, нахуй. Как мужик он вообще охуенный, блядь. Ты выбей уже в конце концов, ты ее держишь, ну что. Ну, без исходных кухонных идешь. До посылки, Тогда я выключаю нахуй дыху. Блять, она. Бар... Ебашу ее с ноги, нахуй Пусть она ломается, даст, ты будешь отдыхать без сведра. Не? А, нет, ну ладно, это его не снимаю. а Пусть... Потом снимем. Потом с ним ну, потом. Ну, потом буду на мать алюминий. А алюминий мы... будем ломать потом. Короче, чем история закончилась? Какая? А, с Даже от... предыстория. Ты только нажал плей. Ты даже начни, а с, истор... они... начни да. с истории. Начни а потом расскажи, чем она закончилась ну, мы, мы обсуждали с тобой это еще, когда виски. Но ты пили. только что нажал плей. Только что. Когда угадывали виски, смотри. Ты И только истор... что нажал плей. Да. Это плавно перетекающая история. Смотри. А это как плавно перетекающая? Когда Предысторию люди не знают. Да, это блять не для общего пользования, это доступ по ссылке этого очень. Это? Да. это как порнуха, но, но за другие деньги. Да. Подешевле, подешевле. Но без Подешевле, да и без трусов Подешевле без трусах. Подешевле и трусах. Да, да. Просто мысли в Короче, я поговорил с директором, она мне просто как-то признала, говорит, теперь ты будешь сидеть на кассе и говорить. Тамар Пакций, желаете? Она же как Ты не можешь, можешь такого Я могу сидеть на кассе, ты но не, я, не на говорить, касс. я не могу говорить. Я не могу говорить, товара по Потому что ты виноват в его ходе. Я, я пришел, виноват. Я виноват. Я, я, я виноват. А, ну нет, ты сказал. Нет, ты виноват ну. Ты вот. пришел в тот момент, когда. Когда у нас только все начиналось, нахуй ты сказал. Блядь. Вот ты пришел в тот момент самый, купил сигареты, нахуй, пачку нахуй с вчера, вчера, вчера, вчера был эпик фейл. Я... Вот эпик фейл мне не нужен. Вчера финал отслеживался. Схуяли. Да на... Зачем ты все топишь тогда? Дай с высоты. С высоты. С высоты, епта. Виноваты надо. Ради чего ты все, всем мы этим занаружишь? Ради... Мне надо, блядь, взвесить две ситуации. Блядь, с двух разных человек, с двух разных Взглядов, нахуй, мне просто надо все это взвесить, чтобы понять. Насколько. Как ты понял на... психически больную бабу, блядь? Амига. Это все ее тут и подписывается, это решается нахуй. Там, я не знаю, больная, она, не больная, нахуй. То есть как бы. Есть объективные, объективные вопросы, ответы, нахуй, по которым можно понять, что, блядь, больная баба или нет, нахуй. Ты решил, что она больная, да хуй с ним тут. Просто я сейчас вот уже твою версию okay. просто в отношении. Просто да. с ней, которые могли как бы, развиваться, грубо говоря, вот ты мне рассказываешь сейчас об этом. Ага. В Я такой, окей, я заинтересован. Мякиш, мякиш. М -м меня это. Можно потроллить, мякиш. Да. Нет, не можно потроллить, а меня это сексуально привлекает. Ну вот ну, вежливые люди. Вы, ко мне она вы обращалась. Хуясь, ты спасибо, драчный человека? Жива, ты с ручкой, нахуй, заебал. Видео там, ехтар. Я спасибо, ебал людей, нахуй. Так, где водки подбить? А, нет, погодите, погодите. Мы его еще не скинули, его, нахуй. Вы не запилили. Если ты скажешь мне правду, нахуй, я тебе объясню, почему она так выступила. Давай, ай-ай. Случай. Ты в том подъезде звонишь-то вообще? В том подъезде звонишь. Там написано, это, что на них. Пиздец и дура, это не к тому дому пришла что-то. Сумасшедшая, блядь. Это узкое. Так одна ты меня дергаешь заебашь. Скажи мне нет, да и все, я тут заебал. Ваня нет. Ты же сам просил женского, блядь, общества нахуй. Я вот создал тебе женское общество просто. Слушай, Гаврюша, Гаврюша, да ничего на меня басила, не хворай. Мы начали обсуждать. А, да ладно, ты что, в тусах, что ли? Я вообще. щах. я ты офигела вообще. Смотри, у меня оператор, оказывается, не пил. Ой, мне кажется, не пил, а вкусно. Давай, я падай. Я не попаду в Нет, не попадешь. Мы уже не снимаем. Да мы, мы, нет, ну, мы там основной блог закончили уже блин, ну, вот, Он ну, уже не снимает. Нет. нет вот ты их как-то остав... объективов? Ну, давай, давай, так. Я так. еще посижу в туалете. Окей, окей. Ты туда принести? И поесть туда же. Да я вообще, блин, сегодня. Дура, ты. Мы уже ничего не снимаем, просто сейчас, просто, блин. На Мы мотив... уже начали обсуждать на... почему Мы трем на мотивы просто на мотивы. Так, так, Там на паузу где-то Ого, появлялась была проварна